всем привет дорогие друзья с вами яблочные эксперты и в сегодняшнем видео я вам хочу показать и рассказать как же скрыть ваши данные на android устройстве что имеется в виду есть такая функция как она называется второй экран второе пространство то есть где его можно найти его можно найти в настройках вот, опустимся ниже, нужно, по-моему, перейти в Вот второе пространство. Что нам здесь нужно? Нам нужно здесь второе пространство создать. Мы нажимаем создать второе пространство. Создание идет второго пространства и введем пароли. То есть все дальше пошагово подтверждаем. Затем телефон перезагрузится, якобы, и вы уже будете на втором пространстве. То есть вы можете клонировать. Так вот, мы с вами определили, то есть, после того, как вы зашли на второе пространство, создаете пароль, либо же выбираете ярлык, переходите, телефон перезагружается, и вы получаете второе пространство. У вас будет вот такая вот иконочка «Переход», то есть, это уже вернуться на то действие, где вы в основном пользуетесь вашим устройством, то есть, вы уже для себя определяете, вы на первом пространстве будете работать с вашими данными, либо же на втором, чтобы сохранить ваши данные или скрыть от чьих-то глаз, Вот, чтобы удалить Нужно перейти на второе именно пространство, сюда со второго, и уже оттуда его удалять. То есть мы с вами определили, где оно находится. Вы перешли в настройки, опускаетесь ниже, особые возможности, второе пространство. Вот, вот здесь вы его и создаете. Либо же вы можете зайти через настройки, безопасность, переходите в безопасность, и здесь также выбираете второе пространство, вот оно находится фиолетовым. Вот, как можете заметить, и отсюда также его создаете. Все, ничего сложного нет. Процесс, я думаю, понятен. Вы скрываете ваши данные, обезопасываете себя, клонируете вам нужное приложения, храните данные там, от посторонних глаз. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, делитесь с ними друзьями и не забывайте оставлять ваше мнение в комментариях. Для меня это очень важно. Также посмотрите B2B проект, с которым вы сможете зарабатывать. B2B Gillivery это ювелирная компания, которая предоставляет нам возможность вложить депозит на серебро и золото 338% кодовых, 8% в неделю. Переходите на сайт, либо по ссылке в описании, заполняйте все ваши данные, пароль, ID, менеджер, номер телефона. Затем переходите уже на свой сайт в личный кабинет, заполняете все оставшиеся данные, крепите карту, переходите в магазин, покупаете сертификат и вы есть счастливым клиентом компании B2B Delivery. Живите в достатке!